Всем привет-привет! Вы на канале вот GSN, и сейчас мы посмотрим бой на Проджете 46, который доказывает, что Прога до сих пор остается довольно классной, фановой, веселой, ну и в чем-то имбовой машиной, обладающей, ну, крайне, крайне, ребят... Классным орудием с системой дозарядки Спасибо большое нашему герою То ли Ярик, то ли Юрик Зверь Прислал данный реплейчик И наш герой заехал на холмик Поехал сюда на направление 1 Делает два выстрела И ни одного попадания Спускается вниз с холма, пытается подняться выше, и потом понимает, что, наверное, все-таки надо бить по тапкам, свиливать отсюда как можно побыстрее, для того чтобы ему бока не намяли. Те двое товарищей, которых он засветил, но даже урона им мне никакого не нанес. И понятное дело, что единственным правильным выбором для него является ехать к своим. Ехать к своим, но в то же время ехать со лба на соперников. Э ну, нет никакого смысла, там два тяжа и, в принципе, Прога не настолько крепкая машина, чтобы прям лоб в лоб сталкиваться с такой, допустим, машиной, как КВшник. Поэтому наш товарищ, пользуясь хитростью и, я бы сказал, динамикой и маневренностью данной машины, поднимается в городок, стоит здесь, ждет того, что будет происходить, понимает, что у него в поддержку есть Т-34 и едет вместе с Фалконом. Поднимается чуть выше, ну и понятное дело начинает разряжать свой барабан в первую попавшуюся корму, 220, еще один на 243, закидывает еще один снаряд на 237, таким образом 700 единиц ровно урона он забросил в Тигра и спокойно откатывается на дозарядку одного снаряда и забирает Тигра в ангар. Пока вроде бы все классно, все приятно, есть еще один товарищ, который пытается лбом танковать наших с вами союзников, ну и, соответственно, наш герой продолжает раскидывать, как только перезаряжается в корму КВ-4. Но занятие крайне приятное, именно за это я и люблю. Прогу 46 ую потому что действительно очень классно и бодро можно подъехать кому-нибудь в корму, а еще на нем очень-очень классно на этом танчике крутить. Наш товарищ э, ни разу не подраненный, ни разу не пробитый, едет дальше, видит перед собой М4А1 револьвер и, соответственно, начинает раскидывать ему в корму. Закидывает 300, куда сейчас уходит снаряд вообще непонятно. И 258, ну то что он уходит вообще непонятно куда, для нас не новинка, в игре это постоянно. Поэтому наш герой им забрасывает еще один снаряд, ждет пока перезарядится, сводится в товарища, выжидает и отправляет третьего соперника в ангар. Получает тычку от Супер Хелкета. пытается его выцелить, понимает что это ну затея такая себе, получает еще одну тычку в бортину и выезжает на ИСУ-152, которая дает ему на целых 629 единиц. Не растерялся, дал две плюхи, как только смог поремкаться, сразу поехал вперед и начинает крутить ИСУшку. Мне, честно говоря, в данной ситуации ИСУшку жалко, ребят, что капец. Реально ничего не может Исушка сделать со своей неповоротливостью. Ну и, соответственно, получает по бортам, заезжает в корму наш герой и забирает четвертый фраг себе в копилку. Круто, классно, но у него остается всего 319 единиц альфы. Господи, альфы а, ХПшки и. Альфы некоторых танков а -а -а -а может быть достаточно для того, чтобы его вынести, но только у тяжа. А где тяж находится, никому непонятно, куда делся данный тигр и где он прячется. Что касается Супер и товарища на Т-54, то ни один, ни второй прогу безусловно с одного выстрела не вынесет. Но в любом случае прога становится сразу шотной, потому что урона как минимум 200 залетит как с куста. Наш герой сдает немножечко назад, пользуясь хитростью Выкатывается и забирает товарища на Т-54. Остаются 2 на 2. В принципе шансы есть, есть Эмиль, но все-таки у Эмиля барабан, который перезаряжается крайне долго. И поэтому наш герой едет вперед, получает тычку, идет в размен. Но пользуясь тем, что у него барабан, который отбрасывает снаряды через каждые, грубо говоря, 2,5 секунды, Пользуясь этим, понятное дело, добирает Хелкета. Остается, ребят, один фраг. Шесть у него на счету уже есть. И с высокой долей вероятности здесь бой должен был закончиться чем? Герой выехал бы на ТТшника, засветил бы его, к нему бы подтянулся Эмильщик. Ну и понятное дело, что с барабана попытался бы этого товарища на тяжелом танке разобрать. Ну а наш герой отправился бы в ангар. Но нет, он дает засвет и видит, что Тигр-то спит, ребят. Но тигр спит не просто так. Стоит обратить внимание на вот сейчас игровой момент. Здесь сразу становится понятно, что у игрока на тигре активирован чит-код, который, ну, либо просто установленная программулинка, которая, даже если ты в бою не находишься, как только видит в засвете соперника, сразу в него сводится и стреляет. Но выстрела не произошло, не успел сработать чит, как я понимаю. Ну, а тигр продолжает спать на месте. Наш герой шотный, понятное дело, хочет поживиться Немножечко хпшкой, но понимает, что как только он попадет в засвет, с высокой долей вероятности он может получить тычку. После чего отправиться в ангар. Пока наш герой не жадничает, пропускает и эмильчика вперед. Ну и когда Тигр-1 повернул башню, он, соответственно можно выезжать с бортины его разбирать, но все-таки времени может не хватить. Наш хитрый герой просто дожидается момента, когда можно выехать и просто добрать себе в коллекцию седьмой фраг. Хитрость, да, ребят, хитрость, но ради того, чтобы сделать все 7 фрагов. В любом случае... Если мы сейчас посмотрим с вами, а мы это сделаем на результаты, которые дал наш герой на проге 46 то сказать, что он только лишь одной хитростью собрал 7 недобитков мы не можем. 4840 нанесенного урона знак классности мастер. Что касается результативности по фарму того же самого серебра, то с учетом того, что у нашего героя был прем-аккаунт и с учетом того, что у него были бустеры по кредитам, да плюс еще и за особое достижение и медали ему насыпались 114 тысяч серебром, то Чистоганом он вывез 269 тысяч. Это действительно крутой результат. Практически треть миллиона за один бой. Но по-честному и бой-то по большому счету один на миллион. Что касается результативности по команде, то наш герой занимает жесткое первое место с отрывом в два раза по отношению к парню, ну либо кто там у нас, Александр наверное все-таки парень. Навряд ли Александра. Короче говоря, по сравнению с Александром, который занял второе место. Вот такой вот крутой результат. Вот такие вот 7 фрагов. Это доказывает, что Proga 46. Хоть и немножечко устаревает э, с выходом все новых и новых машин. Но все-таки продолжает быть крутой тачкой на своем уровне. Напишите свое мнение в комментариях по поводу данного боя, по поводу игры нашего героя и по поводу проги 46. Стоит ли ее покупать, если она появится на продаже. А на данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А на данный момент все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.